Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный эфир. Обсуждаем рынки технически, фундаментально. Смотрим на самые интересные возможности, которые есть. И, конечно же, друзья, наши подписчики, те, кто следит за нашим совместным контентом. Все это мы делаем для вас. Кстати говоря, абсолютно бесплатно. Поэтому, если есть вопросы, какой-то фидбэк, мы всегда открыты к предложениям. Пишите, пользуйтесь возможностью вот этой коммуникации. Если чуть-чуть отмотать назад, Денис, на недельку, мы с тобой в прошлый раз э, обещали нашим подписчикам, что вернемся к фунту, потому что будет такой день, располагающий э, к тому, чтобы это сделать, потому что на повестке заседания Банка Англии сегодня, собственно, этот день еще раз поймался себя на мысли, как все-таки быстро летит время, так э, быстро пролетела неделя. Ну вот, сегодня на повестке заседания Банка Англии, решение поставки, протоколы, прогнозы по инфляции, по экономическому росту и так далее. В общем, как говорят сами британские статистики, супер четверг для Англии. Полетает все в плане британского фондового рынка. Ну и фунт, безусловно, он тоже не будет в числе отстающих. Я предлагаю сегодня фунт затронуть. Также, если ты не против, можем посмотреть золото, можем посмотреть европейскую валюту еще. Конечно. Давай тогда с меня начнем. Демонстрация пошла уже, да? да? Да, да, все видно. Так, ну что, начнем с золота. 2023 доллара за тройскую унцию. Сейчас локально видим, это часовой таймфрейм снижается. Я советую особо не переживать, потому что в целом на тот фундаментальный фонд, который ранее я рассматривал как источник роста золота, он не изменится. Вчера ушли данные по инфляции в США, которые подтвердили, что индекс потребительских цен снизился, базовая инфляция снизилась. Снижение инфляции – это еще один аргумент для Федрезерва все же завершить политику высоких процентных ставок и выкатить это решение, сказать, ну, скорее всего, придется ждать уже июньское заседание, потому что раньше времени он точно не будет разбрасываться такими судьбоносными фразами. Ну, дождемся. Я думаю, что снижение инфляции, которое, кстати говоря, это статистика прошлого месяца, то есть инфляция снизилась даже при ставке в 5%. Текущая ставка 5,25% будет еще более эффективно в теории. Ну и, соответственно, Федеризеру нет смысла дальше тащить эту ставку вверх. Тем более, что сейчас и вот эта тема с угрозой дефолта американской экономики из-за потолка государственного долга, и банковский кризис, поскольку очень сильно пострадало доверие к банковской системе США, инвестиционный климат подпортился, да и отток капиталов продолжается. А потолок государственного долга – это тема, которую сейчас, или даже риск, который действительно не нужно недооценивать, потому что все может быть. Очень много сейчас таких острых заявлений от Минфина, от Джанет Йелина о том, что она, по сути, бьет тревогу, панику, поскольку Конгресс никак не может найти общий язык договориться потому чтобы повысить уровень этого потолка. В июне уже все дедлайны должны истечь, должно закончиться финансирование, обслуживание расходов по государственному долгу. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Я считаю, что при таком фоне сейчас нужно с особым интересом работать с защитными инструментами, потому что любой сценарий возможен. К сожалению, пока что большинство этих сценариев с таким с негативным подтекстом, и для меня золото – это инструмент, который точно будет расти и пользоваться поддержкой со стороны инвесторского э, спроса и э, интереса со стороны институциональных трейдеров а, тоже. Поэтому как э, быть по золоту? Я, честно говоря, по этому инструменту вообще риск, э, рекомендую рисковать, ну, брать там с любых уровней с текущих. Если вам все-таки нужны какие-то технические Интересное значение, то может быть, если последует коррекция в район 2000, а тут снова можно будет подбирать уже с меньшим риском, потому что я думаю, что ниже 2000 мы вряд ли ведем, при том новостном фоне, который есть. Я в длинных позициях, жду 2,50. Вчера буквально совсем доллар с небольшим не хватило до этой цели, но сделку не закрывал. Думаю, что будет еще один заход вверх. Так, европейская валюта. 109.29. Какого-то интересного новостного фона за последнюю неделю вот не было. Ну, все тянется с прошлой недели, когда заседание Европейского центрального банка было, ставку повысили. Единственное, на что можно сейчас обратить внимание, это на отдельные заявления представителей ЦБ, которые ну прям убеждают нас в том, что ставка будет расти в июне, в июле, в сентябре. И... Если проводить параллели с действиями других регуляторов, а в данном случае в паре евро-доллар нужно проводить параллели с действиями Бизнес-резерва, то, конечно же, евро будет в этом плане интереснее, чем доллар, потому что ну, у меня нет сомнений в том, что ФРС все уже достиг пика поставки, а вот Европейский Центральный Банк может поднять ее еще на вот этих трех заседаниях, которые нас ждут еще на 75 базисных пунктов. Поэтому я рекомендую где-то в районе... Ну, так же, как и в отношении золота, рисковать уже сейчас. Для меня, кажется, отметка 1.10 идеальная для того, чтобы залазить в эти длинные позиции, с целью 1.12 и выше. Но вот рынок сейчас прямо на стороне тех, кто раньше промежков и не открывал длинные позиции. Считайте, что коррекция до уровня 1.09.30 – это прям подарок, чтобы зайти в эти среднесрочные длинные позиции. Ну и фунт, конечно же, сегодня мы 1,2590 текущей котировки ждем заседание Банка Англии, ставку повысит, вопрос только насколько? я думаю, что на 50 байсных пунктов, потому что ну, надо ее повышать агрессивнее, учитывая, что инфляция в Англии 10,1%. Это какой-то беспрецедентный уровень, и по прогнозам Bloomberg инфляция может достичь 13% уже в сентябре, если Банк Англии ничего не сделает. Ему нужно это сделать, тем более, что, если вспомнить, Риша Сунок, обещал в начале этого года, что обеспечит и добьется снижение инфляции вдвое. Тогда инфляция была 11%, то есть фактически он хотел сбить ее до 5,5%. Но вот уже май, инфляция выше 10%, и я думаю, что ему нужно дополнительно, поварно поднажимать на Бейли, главу Банка Англии, чтобы тот предпринял какие-то дополнительные меры, чтобы исправить ситуацию. Я жду от этого радикального шага и жду, что сегодня британская валюта на этом фоне сможет восстановить позиции. Поэтому как бы как заходить в эту сделку, можно через отложки 1.2550, либо 1.25 для тех, кто рассчитывает, что будет сначала импульс вниз. Но сделка только лишь в лонг, и цель 1.28 потенциально даже выше. Так, Денис, слово тебе. Угу. Так, хорошо, экранчик виден уже. О, значит, есть у меня здесь некоторые свои корректировки касательно анализа. Дело в том, что это, пожалуй, тот редкий случай, когда с точки зрения техники я не совсем соглашусь с фундаментом. Почему? Дело в том, что по евро у нас, ну, во-первых, вверху сделано достаточно мощное накопительное движение, причем оно сделано в области предыдущего стратегического максимума. То есть ну, это уровень, который в любом случае игнорировать нельзя. Естественно, э, ну, никто не призывает там, сразу же от него там, продавать или еще что делать. Но а, дело в том, что, во-первых, его пытались вот раз, два, три, трижды комплексно пытались его пробить, это раз. Цели вверху, да, в принципе, они-то есть, но а, дело в том, что здесь по опционам достаточно мощные сделали заливки, особенно вот появилась недавно вот такая вот любопытная конструкция, а, у которой цели по снижению находятся в районе 1,0750-1,0770 вот в этом диапазоне. И это достаточно существенный момент, особенно учитывая то, что у нас... Если с учетом изменения угла наклона построить вот такую трендовую поддержку, она уже была пробита. Я изначально тоже становился вариантом, что сделают перехай, а потом после этого уже только пойдут вниз. У меня тоже были покупки вот еще со вчерашнего дня вот на 1.0975, но сегодня как раз вот буквально минут за 10, максимум 15 до нашего брифинга, как mm -hmm. раз закрыл 20 пунктов, просто не стал дожидаться стопа, у меня он чуть пониже был, поэтому 20 пунктов вместо 40 тоже как бы нормально, но если, если здесь не появится у нас откупных каких-то объемов, а у что-то складывается впечатление, что они не появятся, то может произойти следующая картина, а точнее это углубление движения. Если, брать стратегически, да, стратегически я согласен с тем, что у нас восходящее движение а, приоритетно. То есть, если мы смотрим, конечно, в рамках вот нескольких месяцев, то да, есть у нас приоритет на рост, но это абсолютно не отменяет того, что вот именно локально цена запросто может... Прогуляться ниже, точнее сделать примерно вот такую конструкцию и уйти вниз. Самая ближайшая цель у нее это 1.0870, но ну, это если чисто по там смотреть. А более глубокая, более значимая по именно стратегическим уровням и также опционным зонам. И, кстати, еще ниже даже заливку вот сделали вчера, причем ее очень четко видно. Это сильнейший, ну, сильнейший объем, который можно было по евро залить, находится в районе 1,06. 90. В общем, если округлить, 1.07. Так что вниз есть куда падать, поэтому я бы ну, посоветовал пока не спешить с покупками. Их можно делать только, исключительно в том случае, если у нас появится действительно какой-то мощный откупной объем. Без этого ну, просто здесь делать нечего. В прошлый раз, это получается позавчера, вот 9 мая, Здесь появился очень серьезный объем и даже реакцию на него дали вчера вверх, но с учетом перекрытия вниз это все теперь уже оценивается не более чем фиксации. Если такое происходит, чаще всего цена дальше просто спокойно падает вниз. Вот, mm -hmm. Поэтому пока что локально я все-таки по евро буду за продажи. По фунту, кстати, у меня точно такая же идея. Дело в том, что сейчас она находится в области уровня вращения, то есть это тот диапазон, который цена видела с обеих сторон, вот я его специально отметил, цена к нему подходила, отскок вверх сделали здесь, ну просто, я не знаю даже как так получилось, но идеально получилось закрыть на 1, 2, 6, 70 остаток покупок, которые были у меня еще с предыдущего, предыдущей недели, и дело в том, что здесь была просто офигенная ситуация по по опционам и по профилю накопления, когда цена по фунту ударилась в контрактный депок и даже с, учетом, даже с учетом того, что у нас сейчас достаточно агрессивная кумулятивная дельта падающая, но у нас есть вероятность сделать кумулятивные разворотные свинки. Если это произойдет, что должно здесь быть? Цена должна пройти ниже, то есть закрепиться четко под этим уровнем и тогда уже, ну, примерно я сейчас условно показываю, мы не знаем, где именно она закрепится если, конечно, будет закрепление то тогда уже примерно вот такая просто более глубокая коррекция здесь запросто возможна, а вот потом уже только после того, как цена сделает более-менее значимый откат, тогда уже можно будет смотреть действительно на перехайп, потому что если вот по более объективным данным оценивать, то ну, выше чем 1.27, 1.27.50 абсолютно никакого интереса не было у крупняка на рост. Ну, просто его нет. Это четко видно по опционам. То есть, выше это только остаток конструкции и дальше абсолютная пустота. Ничего нет. В то же самое время вот для коррекции мы четко видим, то есть где у нас находится сейчас контрактный депо, где у нас основные ключевые профиль накопления, вот я их сейчас начертил. То есть четко вот в этой части цена может еще раз протестировать и потом пойти уже в продолжение роста. Тем более, учитывая общую концепцию движения, то я не вижу ни единой причины, по которой она бы этого не сделала. Вот, так что... То же самое, как и по евро, я бы рекомендовал не спешить с покупками, потому что можно нарваться на более глубокую коррекцию, а потом же, только после этого, когда коррекция закончится, там где-то 1.24, может 24.5, где-то в этом диапазоне, уже после этого смотреть действительно на хорошие откупы. Но ну, учетом вот этой всей ситуации вниз, и также с учетом того, что у нас есть очень хорошая конструкция на падение, то не, я все-таки буду... пока что локально за шорт. Касательно золота. По золоту у меня здесь продажа со вчерашнего дня, и как раз полностью объяснял детально на вебинаре в понедельник, основные о а ничем. Основная моя идея в том, что на прошлой неделе у нас была сделана достаточно мощная кульминация. Дело в том, что уровни 2070-2075 это исторические максимумы, то есть которые были сформированы в марте 22 года и предыдущий был сформирован у нас в 2020 году в августе то есть это исторический максимум 2070-75 который если смотреть вот на историю как она как вообще золото как цена их отрабатывала то был подход в втором году подошли чуть-чуть буквально не дошли до уровня двухлетней давности с августа 2020 года и мощный оскок сделали вниз. Что у нас произошло в этом году в чем отличие? Цена подошла, сделала ложный пробой вверх, вот дошла до уровня примерно 2000... Uh, сколько 78, 2078 дошла вверх, сделал ложный пробой и закрытие тел, маленькая такая свечка с маленьким тельцем и большой тенью. После mm -hmm. этого, что очень важно, импульсную реакцию вниз дали. Сформировали зону продавцов, одну вторую маржиналку на откате дали и сейчас вот при откате вверх ударились об этот же уровень, там на часовом графике сделал уточнение, там как раз четкая зонка 2045 получается. И отсюда сейчас продолжает двигать вниз. Поэтому я здесь склоняюсь к варианту, что движение вниз продолжится. Ну, хотя бы как минимум вот 1975, там плюс-минус. Это у нас локальные уровни поддержки. Плюс есть еще потенциал сходить и ниже. Можем также вот такие вот маржиналки накинуть. И четко видим, где у нас будет дальнейшая приблизительная реакция. Так что я пока продажи буду держать. Причем я их переведу уже очень скоро в безубыток. Ну, чтобы скинуть себя э, все риски, и дальше буду смотреть. Потому что да, есть там, с позиции опционов э, потенциал э, пойти выше, но это контракты с экспирациями э, в конце июня, в конце июля, то есть время есть, время здесь есть. И пока что локально я буду за шорт, особенно если вот сработают вот такие вот идеи по евро, по фунту на продолжение а, снижения, то, собственно, золото вряд ли останется в стороне и точно так же пытается немного снизить. Особенно а, вот эта ситуация с а, госдолгом, то есть если его, ну них просто выбора, я считаю, нету, просто тянут резину до последнего, сохраняя эффект драмы, но в конце концов, если его все же а, повышают, а, то, Естественно, это, ну, как я лично считаю, повлияет на индекс доллара, то есть в плане роста, то есть индекс доллара немного хотя бы локально укрепится, что даст нам коррекцию по всем остальным инструментам, ну и следовательно мы увидим и по евро, и по фунту, и по золоту коррекционное движение вниз, а там дальше снова начнут э, со всех щелей говорить о том, что проблема не решена, нужно там дальше что-то предпринимать и бла-бла-бла, ну в общем, как обычно, это их работа, поэтому они ее будут отрабатывать, следовательно, мы потом увидим продолжение движения, но после коррекции. Так это или нет, через неделю узнаем. Спасибо тебе за анализ, да, действительно, согласен, скоро уже узнаем, потому что времени до июня не так уж и много, и уже сделали акцент на то, что это время так быстро летит вперед. Это... Поэтому за технику, за твои идеи, соответственно, остается дело за малым. Это просто наблюдать за тем, как себя поведет рынок, мы с тобой, разумеется, следующую неделю не пропустим. Соберемся, обсудим. И если будет необходимость, с учетом, в том числе, и новостного фонда, внесем корректировки в наши прогнозы, ожидания по движению финансовых активов. По сеть, Денис, что нашел время, подключился. Тебе тоже хорошего закрытия недели. Если будешь сегодня трейдить по факту заседания Банка Англии, только удачного трейда, конечно же, и хороших выходных. Спасибо. Да, тебе тоже спасибо за мнение. Ну и, конечно, нашим подписчикам отличного закрытия завтра торговой недели. Присоединяемся. Да. Пока. Да, спасибо. Пока-пока.